Ты проснулась? Доброе утро! Бежит, молчит, ждет, когда ее придут поздравлять. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy Днем рождения, солнышко! Это тебе! Я желаю тебе счастья, здоровья, чтобы твои цели достигались легко, мечты исполнялись. И всего самого теплого, хорошего, солнечного, чтобы на твоем жизненном пути встречались только добрые, хорошие люди. Я тебя очень люблю. Что там? Никакого розыгрыша. На 11 лет. 11 айфон iPhone. Ну, 11-про решили взять. И -и -и -и. Упаковка открыта, конечно, потому что мы в магазине открывали, проверяли. Ты доволен? А. Сейчас мы будем умываться, завтракать, собираться А куда мы будем собираться? Диана с подружкой едут в парк Кататься на аттракционах, потом у нас забронированы кафе. Да и тихонько сразу, сразу тоже тебя взяли Несмотря на то, что на сегодня обещали дождь, на улице солнышко. Тоже переживала, что все наши планы и дождик Но нет, снег сегодня солнечный. Ну, по заказу, все для тебя. Сейчас переставим всю карту пока. Подожди, в одевать, надо же из твоего чин-карту вытащить. А вы как поставим поставите. Забьём номера основные. Фантасты. Ну что, всем хорошего дня! Поехали! Она с подружкой в комнате Страха сейчас должны выехать. На складе есть Нет, одно надо Свечки горят, тебя ждут